2017 год пройдет под знаком войн и политических переворотов. Как это коснется России? И это уже будет началом ядерной войны. К нам летит многотонный астероид. Какую страну он может стереть с лица Земли этой осенью? нас выбьет, как бильярдный шарик. Засекреченные материалы. Америка готовится к великому переселению. О чем калифорнийские ученые молчали много лет. Не дай бог, какая-то вот катастрофа возникнет здесь. Ну, Земля, я думаю, что сойдет с орбитой. Какие природные катаклизмы грозят планете в 2017-м? Откуда нужно бежать? И побыстрее. Это практически сопоставимо с ядерной войной. Человечество оказалось в тройном кольце гонконгского вируса. Еще фиг эпидемии не пойдет. Болезни, о которых мы давно забыли, возвращаются. Они скрывают старые могильники. Мы уже наблюдаем. Есть ли спасение? Прямо сейчас, в засекреченных списках. Какие природные катаклизмы и неизвестные вирусы, техногенные аварии и экономические испытания ждут планету в этом году? События, которые могут нарушить планы каждого из нас в 2017 -м. Впервые на телевидении. На шестом месте в пугающих прогнозах на 2017 год биологическая катастрофа. Это Рики Ланети, футболист из Канады. Молодой здоровый мужчина простудился, обратился к врачу. Спортсмену поставили пустяковый, казалось бы, диагноз грипп, назначили два сильнодействующих антибиотика. Через два дня рики стало хуже. Вскоре он умер. Причиной трагедии оказался золотистый стафилокок, который крайне устойчив к антибиотикам до сих пор. Ко всем, включая самые современные. Болезнетворные микроорганизмы сегодня мутируют настолько быстро, что эксперты предупреждают, всего пара десятилетий, и многие другие бактерии также станут непобедимыми. Когда вы заболеваете какой-то вирусной инфекцией, значит, антибиотики применять не надо по двум причинам. Значит, во-первых, вы бесполезно нацеливаете их на сам вирусный возбудитель, а во-вторых, вы, казалось бы, не бесполезно их нацеливаете на ту бактериальную бактериальную флору полную в организме. И ведь заразиться смертельно опасными вирусами и бактериями сегодня гораздо проще, чем кажется многим. Это рыбки Гара-Руфа. Съедают огрубевшую ткань ступней. Посмотрите, с каким удовольствием туристы клюют на экзотику. Мало кто догадывается, откусывая плоть, безобидная рыбка может занести в организм смертельный вирус. Сегодня Европа переживает биологическую катастрофу. Одну из самых страшных эпидемий за всю новейшую историю. Там свирепствует гонконгский грипп. Во Франции штамм H3N2 уже убил 52 человека. В Италии 19. Британские больницы переполнены. Объявлен черный уровень тревоги. Из-за возможных заражений закрываются родильные дома. Отменяются операции. А что же у нас? Обычно в это время угроза гриппа уже позади. Все выдыхают с облегчением. Но медики предупреждают. Расслабляться рано. В 2017 году прогнозируют вторую волну гонконгского гриппа. Она уже началась. Еще пик эпидемии не пройден, еще мы можем его получить по полной программе. Симптомы этого вируса опасные. Пневмония. Назаготочные кровотечения. Новый штамм уже убил несколько человек. По всем прогнозам, из-за него мир будет лихорадить еще 100 дней. Возможно ли повторение европейского сценария? В большом городе во время эпидемии спастись от заражения практически невозможно. Но я не имею в виду людей, которые в это время сидят в пашни из слоновой кости, понимаете, и не общаются ни с кем. Я имею в виду людей, которые ходят в магазин, которые ездят на работу, которые водят детей в детский сад там и так далее. Впервые человечество столкнулось с гонконгским гриппом в конце 60-х прошлого века. Тогда вирус быстро мутировал и унес жизни почти миллиона людей. Смертоносная хворь словно заснула на полвека, а теперь вернулась. По этой причине иммунитет к ней у нас просто не успел выработаться. Самое важное в засекреченных списках. Неужели чума вернется? Я ожидаю и эпидемии сибирской языны, и, и бувоны, чумы, и тифа. Герпес, поедающий мозг. От коры ничего не остается. Вот у человека остается только подкорковые рефлексы. Кушать пить, и сексуальные влечение. Все. И засекреченные опыты. Какой смертельный гибрид скрывают ученые? И даже если вы будете непосредственно разговаривать с человеком, который их производит, он, естественно, вам ничего не скажет. Главный прогноз на 2017 год. Он касается каждого. Некоторые эксперты считают, что вирусная атака на человечество началась в конце прошлого года. Именно тогда наши ученые сообщили о новом, опаснейшем штамме, провоцирующем иммунодефицит. Сначала из Средней Азии к нам пришел вирус AG. Он смешался с российским A-1. В результате появился A-63, гораздо более опасный, чем его родители. В настоящее время носителями этого вируса являются примерно полтора миллиона россиян. И эта цифра растет. Принцип жи жизни живого. Его убивает, он старается выжить. Поэтому, конечно, будут мутации. Еще будут мутации ВИЧа, еще будут мутации массы других вирусов и бактерий, которые могут привести к пандемии, которая нам испанка покажется, которая была в 18 году году, маленьким-маленьким таким э, насморком на теле человечества. В Россию из Азии пришел гонконгский грипп. А в Алабаму и еще 11 американских штатов оттуда же попал вирус Сеул. Как и в случае со средневековой чумой, разносчиками новой заразы стали домашние крысы. Пока официально подтверждены 7 случаев заражения. Вирус гриппа достаточно изменчив, причем э, изменчив э, весьма, так сказать, активно изготовление вакцины против Э, гриппозной, сталкивается с необходимостью попадания, как говорится, в цвет. То есть нужно вакцину изготовить из того штамма, который потом вызовет э, эпидемию. А это довольно непросто. Знаете ли вы, что проникая в организм, вирусы первым делом поражают мозг? Чем чаще и тяжелее болеет человек, тем больше страдают его умственные способности. Исследователи из Орхусского университета и университета Копенгагена наблюдали за датскими призывниками в течение шести лет. Оказалось, уровень интеллекта у солдат, которые часто болели вирусными заболеваниями, на 10 баллов ниже среднего. Попадая в нас внутри, он же вызывает воспаление, воспалительные процессы. И эти воспалительные процессы, они, конечно, сопровождаются отеками. В частности, конечно же, это отек мозга будет. Он может быть небольшой, как правило. Но он будет влиять однозначно на наше сознание. Оказалось бы, вирус герпеса, живущий в нервной ткани, безобиден. Каким последствиям может привести это распространенное заболевание? В моей практике были случаи, когда пациенты, это женщины, мужчины были. Вот попадает в мозг, и понимаете, от мозга от коры ничего не остается. То есть вот у человека остается только подкорковые рефлексы. Кушать, пить, и а сексуальное лечение. Все. Представляете, когда-то в 16-й девочку я вижу такую. Но как болезнетворные микроорганизмы разносятся по организму? Каким образом, поселившись в одной части тела, они уничтожают другие? Недавно израильские ученые сделали удивительное открытие оказывается, бактерии способны к коммуникации. То есть они общаются друг с другом и делят между собой здоровые территории на карте человеческого тела. Явно, что это не просто все разбросано вот АБК. как. Вот муравейник вы как рассматриваете, как вот каждого муравья, как отдельную личность, или муравейник это вот один организм, только вот дискретный. Вы вот, вот, видимо, вот муравейник, наверное, надо рассматривать как вот какой-то вот, вот один муравейник, это, наверное, одно живое существо, а вот, ну также, наверное, колонию бактерий, это вот какое-то одно живое существо, которое, ну, ну мне так кажется, которое ищет, э, задает тон, какой то направляет, куда выгоднее двинуться, где больше питательных веществ. К счастью, от большинства вирусов можно защититься. Для этого достаточно пройти вакцинацию. В результате организм получает надежный щит против инфекций. Однако, по прогнозам Всемирной организации здравоохранения, в 2017 году в некоторых странах инфекционные заболевания будут побеждать. Вспышка кори ожидается на Украине. Оказывается, сейчас детей здесь прививают даже реже, чем в Африке. А у нас же модно было время не прививать. Почему было модно? Потому что ведь когда там больше 70% привитых, очень низкая вероятность, что ты заболеешь. Да? ребенок, когда-нибудь вообще в жизни встретит эту болезнь. А сейчас изменилась ситуация. Но если остановить грипп и корь медики в состоянии, то перед некоторыми другими болезнями они бессильны. Настоящей катастрофой в 2017 году может стать нашествие малоизученных и неизвестных бактерий. Поход против человечества уже начался. На днях в Америке скончалась первая жертва опаснейшей супербактерии. Путешествуя по Индии, американка поранила ногу, однако не придала этому особого значения. Вскоре рана загноилась. Врачи испробовали 26 антибиотиков. Все известные в современной медицине. Ни один не подействовал. Люди раз, подстраховались, чтобы не было э, обострения на фоне, скажем, падения иммунитета, который вызывает вирус других бактерий. Но с другой стороны, зачем же по каждому, по каждому чиху маленькому зачем бактерии. Ну, антибактериальные препараты. Поэтому ряд э, э, значит, бактерий на сегодня, они обладают такой некой суперзащитой от антибиотиков. Их просто не берут антибиотики Причину смерти американки узнали только после вскрытия. В рану пробралась палочка Фридлендер. Жительница Невады стала первой жертвой неуязвимой бактерии. Но явно не последней. Ученые предупреждают, палочка Фридлендер начнет распространяться с пугающей скоростью уже сейчас, в 2017 году. И через 30 лет убьет 10 миллионов человек. Для сравнения, это население, к примеру, Доминиканы или Беларуси. А теперь вернемся к рыбкам и педикюру. Известно ли вам, что модная процедура может привести к компутации конечностей? В ранки запросто проникают вирусы, например, некротический фасцид. Он пожирает плод человека за считанные дни. Антибиотиков против этой малоизученной бактерии нет. Единственное возможное лечение – ампутировать пораженные участки тела. Последняя жертва модной процедуры – американка Сидни Мартинес. В больницу она попала вся покрытая язвами. Несмотря на усилия врачей, они буквально на глазах распространились практически на всю поверхность тела женщины. Буквально ели пациентку заживо. Женщина лишилась обеих ног, правой руки и нескольких пальцев левой. Артем драгунов наделен уникальным даром видеть вещи и сны. десятки его пророчеств уже сбылись. Ни один из ныне живущих предсказателей не может похвастать такой точностью. Специально для программы засекреченные списки прорицатель поведал о самых страшных событиях будущего. Артем драгунов предсказывает: главной катастрофой 2017 года станут забытые и, как нам кажется, укращенные бактерии и вирусы. Ящик «Пандоры» открыт. Я ожидаю и эпидемии и сибирской язвы, бугоны, чумы, тифа. Артем Драгунов призывает смотреть внимательнее на хронику событий. Ведь первые признаки грядущей беды можно разглядеть уже сейчас. Все эти природные катаклизмы, все эти наводнения, все эти тектонические сдвиги, все, они скрывают старые могильники. Мы уже наблюдаем большие проблемы с той же сибирской язвой. Но даже если прогноз Артема Другунова сбудется, у человечества все же останутся шансы выжить. Правда, тогда счет пойдет уже на минуты. Вот, Чума сама она вначале лечится достаточно легко, но если проворонить время и первые сутки больному вообще не оказывать помощи, то он войдет в состояние так называемого токсикоинфекционного шока. Это уже совершенно другое состояние, крайне тяжело поддающаяся терапия, тут пойдут летальные исходы. Нельзя забывать о рукотворных бактериях, созданных в лабораториях. Американские микробиологи скрестили вирус китайской летучей мыши с возбудителем тяжелого респираторного заболевания человека. Азарт первооткрывателей чуть не погубил самих исследователей. В пробирках оказалось грозное бактериологическое оружие. Даже если вы будете непосредственно разговаривать с человеком, который их производит, он, естественно, вам ничего не скажет. Но есть э, понимание у всех, что существует бактериологическое оружие. И здесь совершенно другая тема. Заражение животных человеческими вирусами способно дать науке новые ценные знания. Но может и привести к гибели всей цивилизации. И многие видные деятели в мире науки призывают ограничить безрассудное любопытство экспериментаторов. Конечно, сейчас ведь во всем мире большое, большое движение, что надо запретить такие опыты, чтобы люди, ну, это ящик Пандоры, откроется, а потом не закроем. Или закроем, только единицы выживут. Далее в засекреченных списках. Еще пять опасностей, подстерегающих человечество в 2017-м. Эксперты обещают скорый крах капитализма. Что после него? Покупайте по одной золотой монетке. Сейсмологи ждут землетрясения века. Число жертв может увеличиться до 300 тысяч. Где начнется война? Ядерный потенциал позволяет нанести удар возмездия. И это уже будет началом ядерной войны. И астероид, летящий прямо в земле. Он может пройти близко, он может задеть, он может попасть. Он может поткнуться прямо вот в центр. Каким странам грозит полное разрушение? А прямо сейчас – пятое место засекреченного списка. В 2017 планете грозят техногенные потрясения. В группе риска сразу несколько стран. Калифорния, Сакраменто. Прорыв плотины. Вода смывает все на своем пути. Сигналы тревоги. Люди пытаются бежать. На дорогах пробки. Стены водозабора трещат под многотонной нагрузкой. Об этой катастрофе сообщили все мировые телеканалы. Формальная причина прорыва плотины – дожди и засушливое лето. Но СМИ молчат об опасности, которая и сейчас грозит нескольким штатам. Вниз по течению находится атомная электростанция. И это уже доносит довольно-таки серьезные последствия. Если что-то пойдет не по плану, Было бы на самом деле... Похоже Чернобыль, если так обзор. Потому что остановить атомную станцию за, за 10 минут практически невозможно. Тем более, что Калифорния, насколько мне известно, находится в области сейсмической зоны. И еще это, это раз. Второй момент это сланцевый газ, где постоянно взрывают, где постоянно приходят подвижки грунта. Калифорнийцы до сих пор не осознают, что избежали самой страшной катастрофы за всю свою историю. А ведь экологи 12 лет предупреждали здешние власти об изношенности дамбы. Одна из э, идей предвыборной кампании Дональда Трампа заключалась в том, что, что мы должны, американцы, опять обновить э, нашу инфраструктуру. То есть опять построить дороги, аэропорты, порты... Э, вот эти гидроэлектростанции и так далее, и так далее. Они реально ведь штабят. То есть сегодня дороги, предположим, в Америке значительно хуже, чем они были 10, 15, 20 лет назад. Просто денег не выделяются на эту инфраструктуру. Ситуация в Калифорнии очень напоминает трагедию на Саяно-Шушенской ГЭС. Эти кадры снял на свой мобильный телефон охранник. Опа, опа, опа, опа. Может, сваривать пора, а? Вода пребывала стремительно. Выбраться удалось немногим. Эта техногенная катастрофа унесла 75 человеческих жизней. И она может повториться на другом континенте. Далее самое важное. Где случится следующая авиакатастрофа? Прогнозы экспертов. Грядущей проблемой номер один – это международный терроризм. И предсказание пророка наших дней. Есть такое интуитивное предчувствие, что в Европе произойдет еще одна крупная авиакатастрофа. Скорость смерти 183 человека в час. Откуда нужно переезжать немедленно? На мой взгляд, там, да, подобно как, знаете, медленному самоубийству. Как американская мечта скрылась в облаке газа? Не дай бог, какая-то вот катастрофа возникнет здесь. Ну, Земля, я думаю, что сойдет с орбиты. А также, какие катастрофы 2017-го занимают первые строчки засекреченных списков? Это касается каждого. Не пропустите. Да ядовита. Люди мутируют. То, что повышается процент рост у младенцев, это, безусловно, фактор, мы можем отрицать. Информация засекречена. По крайней мере, по ресурсам, по всему, что происходит, это тоже катастрофическое явление. Ядовитый туман стремительно окутывает весь земной шар. Россия, США, Китай, Польша задыхаются от сильнейшей концентрации химических веществ в воздухе. В 2017 году отравленные облака закроют небо над несколькими странами. Количество вредоносных веществ в атмосфере увеличится, а длительность и качество жизни сократится. То есть люди меньше живут, они умирают рано. Именно поэтому как бы, там население таких городов оно в основном молодое. Понятно почему, да, потому что старых людей практически нет, их, их там нет, они умирают. Для жителей Пекина маска давно стала необходимым предметом одежды. В надежде спасти свою жизнь люди лишний раз не выходят из дома. В это сложно поверить, но каждый час в Китае от последствий смога погибают 183 человека. По количеству промышленных предприятий КНР занимает первое место в мире. Наибольший вред экологии наносят тяжелая металлургия, нефтедобыча и нефтепереработка. За последние 50 лет в Китае построено 370 тысяч новых заводов. Только вдумайтесь в эту цифру. Вопрос выбора там, да, либо ты занимаешься вопросами экологического, хотя, в принципе, Китай начинает этим заниматься, вот тогда необходимо каким-то образом снижать интенсивность своего развития, потому что это взаимосвязано. Экология – это очень затратно. Страшно представить, чем дышат жители Поднебесной. Жить в Китае, в Пекине это, конечно, ну, вот на мой взгляд, там, да, подобно такому, знаете, медленному самоубийству. Да, вот Находясь в ситуации, когда тебя окружает постоянная концентрация повышенных веществ, влияние которых на твой организм во многом зависит даже не от тебя. Однако это не самое страшное. Невероятно, но в Китае уже растет поколение детей с генетическими изменениями. Последние исследования Колумбийского университета США и Медицинского университета китайского города Чунцин показали, у этих детей наблюдается значительное ухудшение памяти и способности к обучению. Это происходит сейчас. А что будет дальше? Ведь каждый год концентрация вредных веществ в воздухе Китая растет. Ядовитое облако занимает все большую площадь, и в зону риска попадают соседние регионы и страны. Процент людей, которые не могут медить повышается. Это факт, который мы не можем отрицать. То, что повышается процент у рост у младенцев, это, безусловно, факт, который мы можем отрицать. Благополучная Германия тоже терпит бедствие. В 2017-м страна может вырваться в лидеры по количеству инфарктов. Все потому, что взвесь пыли в воздухе превышена в три раза. Основным источником является автомобильный транспорт. Немалый вклад вносят промышленные предприятия и даже домашние печи-камины. Из-за безветренной и холодной погоды вредные вещества зависают над местностью. В американском рейтинге катастроф эта авария обгоняет разлив нефти в Мексиканском заливе. Калифорнийцы называют это место Новым Чернобылем. Из подземного хранилища Ализо-Каньон произошла крупнейшая утечка газа, к тому же радиоактивного. За час в атмосферу попало 60 тонн метана и 4,5 тонны этанола. Там метан, он другой. Не, то, что, не тот метан, который у нас э, поступает в Сибири. Там другой совершенно газ. Там много примесей, которые сами по себе тоже совершенно э, вредны и не нужны нам людям. Да? И поэтому э, вот эта проблема, она очень серьезная. И вот Плюс, ну, конечно, вот то, что американцы пытались это все как-то замять, не говорить, спрятать. Это серьезно. Сегодня мы первыми рассказываем о том, как страшную правду узнали люди, живущие в ядовитом облаке. И наша информация из первых рук. В этом живописном местечке уже много лет живет наш бывший соотечественник Игорь Волочков. Говорит, купил домик, чтобы наслаждаться чистым горным воздухом. Это, в принципе, американская мечта – домик в горах с бассейном или домик на берегу океана. Игорь и представить не мог, что однажды захочет сбежать отсюда. Все дома упали в цене. Сейчас очень трудно продать в этой эре и очень, в принципе, опасно. То есть мы сейчас живем практически на вулкане. Об утечке радиоактивного газа жители городка узнали случайно. Один любитель красивых кадров запустил в небо дрон и не поверил своим глазам. Человек запустил дрон над этими горами. Из дрона при помощи ультрафиолетовой камеры он увидел, что идет огромное извержение газа в воздух. Когда проблема стала достоянием общественности, 11 тысяч местных жителей немедленно эвакуировали. Но временная эвакуация не помогла. Люди начали тяжело и продолжительно болеть. В каждой семье своя история. У людей кровотечение из носа, головокружение, головные боли. У кое-кого начали шататься зубы. Вот. И э, при обращении к врачам ставили обыкновенные диагнозы. Там у вас ОРВИО, ОРЗ и так далее. Видимо, местные врачи предпочли проблему не замечать. А между тем... Вдыхание метана ведет к необратимым последствиям. В основном это сердечно-сосудистые заболевания и э, такие заболевания, как обострение сердечно-сосудистых заболеваний, как гипертоническая болезнь. На месте аварии в экстренном порядке перекрыли все газовые клапаны. Но выбросы продолжаются. Четыре вентиля до сих пор пропускают ядовитый газ. Не дай бог какая-то вот катастрофа возникнет здесь. Ну, земля, я думаю, что сойдет с орбиты. Вопреки американским представлениям о справедливости, суды и многомиллионные иски никому здоровья не вернут. А юридические баталии не способны очистить воздух. Уголовный иск против этой компании идет, потому что они скрывали эту информацию. Неизвестно, сколько лет. Неизвестно, сколько лет э, этот газ стек. Его обнаружили только в прошлом году. Неутешительный прогноз на 2017 дают специалисты центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. По их подсчетам, в зоне риска 90 миллионов человек, 60 процентов жителей России. Причина катастрофическое загрязнение рек. Наиболее проблемными по загрязнениям у нас является Приволжский федеральный округ. И э, также сильно загрязнены территории Сибири и Урал, это промышленные районы. Предприятия будут продолжать загрязнять водоемы, а сооружения перестанут справляться. Уровень точности прогнозов специалистов центра близок к 90%. И, похоже, их предположения уже начали сбываться. Таких рек полно, их много. Более того, есть много рек, которые без названия, но которые, по сути, стоят из веществ, которые там с подприятиями. Что с ней будет дальше, неизвестно. Мурманская область никогда не была в числе лидеров по загрязненности. Но в январе 2017 года в Заполярье появилась настоящая река смерти. Содержание токсичных веществ в реке Белой, притоке Большой Имандры по-настоящему убийственно, превышает норму в десятки раз. Одного алюминия в воде – 155 раз больше допустимого. Часто ситуация в России, когда э, сбросы, которые имеют место быть водные объекты, там, да, э, имеют, э, осуществляются водные объекты, которые, например, потом являются источником питьевого снабжения для городов. Мертвая вода уже погубила ее обитателей. И точно такую же опасность она представляет для людей: в зоне риска кировск и апатиты. Компанию-загрязнители нашли и оштрафовали на смешную сумму 40 тысяч рублей. Сопоставимо ли это с масштабами бедствия? А главное, кто и как спасет жителей прибрежных городов? Любое изменение качества окружающей среды, в частности, например, в этом водном объекте, естественно, влияет на водные биоресурсы. Конец 2016-го омрачила авиакатастрофа. Ту-154, на борту которого находились 92 человека, рухнул в Черное море. Эксперты из засекреченных списков предсказывают, в 2017 году следует опасаться новых авиакатастроф, где произойдет следующее крушение. Специалисты составили рейтинг безопасности авиаперевозчиков мира, включая российских. Итак, внимание! На последнем месте в мире по авиационной безопасности находится Африка. Виной тому не только плачевное техническое состояние самолетов, но и специфические метеорологические условия. Все мы помним ужасную катастрофу в небе над Синаем. 31 октября 2015 года из Египта в Петербург не вернулись 224 человека. Бывший заместитель министра гражданской авиации России уверен, по состоянию на 2017 год проблема с безопасностью полетов в Африке не решена. Кошмарная катастрофа может повториться. Грядущей проблемой номер один – это международный терроризм. И все страны которые позволяют терроризму чувствовать себя вольготно, они виновники вот этих катастрофических явлений, которые и происходили, еще и возможны дальше. Авиакатастрофу, но другую, видит и Артем Драгунов, современный пророк. Он придумал уникальный околонаучный метод предсказывать будущее. Его прогнозы – это синтез анализа реальных событий и вещих снов, Драгунов предсказал теракт в аэропорту Домодедово. Пожар в Пермском клубе Хромая лошадь и аварию на японской АЭС Фукусима. Что он скажет на этот раз? Есть такое интуитивное предчувствие, что в Европе произойдет еще одна крупная авиакатастрофа. Наподобие той немецкой, когда помните, когда пилот врезался в голову. Вот если есть, есть такое предчувствие. Так какими же авиакомпаниями летать в этом году опаснее всего? Чей самолет может попасть в катастрофу? Американский журнал Askwen составил рейтинг самых опасных авиакомпаний мира. В расчет принималось соотношение числа полетов к количеству происшествий. На первом месте индонезийские авиалинии компания Garuda. Ее самолеты потерпели 4 авиакатастрофы, унесшие в общей сложности 431 жизнь. На втором Thai Airwayz, самый крупный авиаперевозчик Таиланда. В четырех авариях погибло 352 человека. А третье место в списке опасных авиаперевозчиков занимает «Пакистан International Airlines. В Евросоюзе существует свой черный список авиакомпаний. В него входят 216 перевозчиков. Больше всего в этом перечне компаний из африканских стран — Афганистана, Непала и Индонезии. Российских перевозчиков в нем нет. Зато есть наши соседи — для всех 13 перевозчиков из Киргизии небо над Европой закрыто. Много прижали там, говорили, вот опять враги. Никакие не враги. Это нормальное международное авиационное правило. Если даже прилетает в Россию самолет откуда-то, и мы видим, наши специалисты видят, что он не соответствует уровню летной годности, значит, мы ему тут же пишем запрещаем на подобных воздушных судах летать в нашем воздушном пространстве. Точка. Все. Порядка в небе нет. Но спокойнее ли на земле? Далее в засекреченных списках. еще четыре самых опасных угрозы для человечества в 2017-м. Какая страна может начать ядерную войну уже в этом году? В случае отмобилизования может пройти армию более чем в миллиона. Ученые всего мира вычисляют траекторию полета астероида Апофис. Куда он упадет? У нас выглядит как бильярдный шарик, и это тело там займет позицию Земли. Каким регионам России в этом году грозят природные катаклизмы? И правда ли, что все мы можем замерзнуть? Такой погоды больше не будет, станет намного холоднее. Узнайте, что на первых местах в списке самых опасных катастроф этого года. На четвертом месте горячие точки, которые могут появиться на политической карте мира уже в 2017 -м. Северная Корея переходит от слов к делу и уже не просто грозит кулаком с телеэкраном. Баллистическая ракета с труднопроизносимым названием «Пук-ХН-2» Пролетела 500 километров и успешно поразила условного противника. Военные эксперты разных стран единодушны. Эта ракета способна нести ядерную боеголовку. Ядерный потенциал э, Кореи позволяет нанести удар возмездия. И это уже будет началом ядерной войны. Наверное, так мы можем характеризовать потенциал... Э, тех э, стратегических ракет, которые находятся в руках корейского э, руководства. Династия Кимов правит Северной Кореей восьмой десяток лет. Кажется, что позиция Ким Чен Ина во главе государства непоколебима. Но так ли это на самом деле? Это Ким Чен Нам, сводный брат лидера КНДР. В середине февраля его убили в аэропорту Куала-Лумпура. Женщина подходит к брату лидера КНДР. Что-то набрасывает ему на голову и сразу уходит, как ни в чем не бывало. Ким Чем Нам вскоре умер от сильнейшего отравления. Подозреваемых задержали. Все они граждане КНДР. Политиков высшего эшелона в последние годы в Северной Корее убивают регулярно. Эксперты уверены, это означает только одно. В Пхеньяне идет отчаянная борьба за власть. И если там произойдет переворот, в чьих руках может оказаться атомное оружие? В условиях такой политической нестабильности, по мнению аналитиков, военный конфликт на корейском полуострове неизбежен. Как будет развиваться этот сценарий, вот если говорить о динамике? Первоначально агрессор будет создавать в течение времени достаточно мощную группировку. Потребуется создание группировки не менее 500-600 боевых самолетов, на авианосцах, тактической авиации. Группировку сухопутных войск. Итого группировку можно достигнуть 600-800 тысяч человек. При том, что Северная Корея в случае отмобилизования может развернуть армию более чем в 2,5 миллиона. Армия КНДР – одна из наиболее боеспособных в мире. Кроме того, с Северной Кореей союзным договором связана Китайская Народная Республика а противостоят им сверхсовременные силы самообороны Японии и армия Южной Кореи при поддержке всей военной мощи США. И эта взрывоопасная зона вплотную примыкает к российским границам. Если в этом регионе начнется полномасштабная война с применением ядерного оружия, весь мир погрузится в кромешную тьму. Восточная мина замедленного действия. Не единственная опасность, которая угрожает нам в этом году. Очаги напряжения сосредоточены едва ли не на всем протяжении государственной границы России. Наша страна рискует оказаться в кольце огня. И вот почему. За 16 лет оккупации Афганистана США фактически раздробили эту многострадальную землю на несколько плохо управляемых территорий. И если северные провинции постепенно возвращаются к мирной жизни, то на юге безраздельно властвуют религиозные фанатики. Боевики мечтают прибрать к рукам север страны, а потом нанести сокрушительный удар по Средней Азии. Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан и Кыргызстан. 50 миллионов бывших советских граждан находятся в смертельной опасности. Неспокойно даже в Казахстане. На протяжении всего прошлого года экстремисты пытались развязать в стране гражданскую войну. В декабре спецслужбы в трех центральных областях ликвидировали террористические ячейки. На этих кадрах операция проходит в городе Атырау. А это Актаб, июнь того же года. Вооруженные бандиты устроили перестрелку с полицией в центре города. Май. Алматы. Оппозиция вывела на митинг десятки тысяч человек. Поводом стали изменения в земельном кодексе. Протест перерос в беспорядке. Так разворачиваются события в Кызыларде. Крепкие мужчины настроены агрессивно. Они вступают в потасовки с полицией. Дай законная власть слабину, и беспорядки перерастут в вооруженный конфликт. А уж потом, на волне цветной революции и до гражданской войны недолго. Слишком хорошо знакомый сценарий. Далее в «Засекреченных списках». В каких странах обоснуются террористы и что это значит для России? Вместе с беженцами бы в Кыргызстан прибыли э, те, кто эту войну устраивал, а также, где вспыхнет новая цветная революция. Размещают военную технику тяжелую, которая может служить для того, чтобы нанести превентивный удар по России. От российской границы до Алеппо всего 1760 километров. Это меньше, чем от Москвы до Мурманска. По российским меркам совсем недалеко. Например, от Москвы до Новосибирска почти половиной тысячи километров, а до Владивостока вообще больше 9000 Задача Российской Федерации на данном этапе перевести вооруженный конфликт. Во-первых, значит прекратить огонь и перевести конфликт в Сирии в а, переговорное русло, в русло обсуждения предстоящего проекта Конституции. И на этой основе все-таки завершить гражданскую войну в Сирии. На этих кадрах наши воздушно-космические силы наносят удары по штабам и оружейным складам боевиков исламского государства. Бои кипят и на севере Сирии, в провинции Дерезор. -э Курдское ополчение отражает атаку террористов. Боевики пытаются вернуть под свой контроль деревню Альян. Сирийская армия вытесняет террористов из города Дра. Подконтрольная боевикам территория продолжает сокращаться. Зато экстремистам удалось закрепиться в Европе. Вот места, где готовились теракты уже в этом году. Во Франции спецслужбы обезвредили террористов в Монпелье. Четыре человека планировали новые взрывы во Франции. В Брюсселе полиция задержала семерых мигрантов, которые готовили серию терактов. В Берлине спецслужбы задержали сторонников ИГИЛ, которые приехали в страну под видом беженцев. Готова ли Европа в полную силу противостоять терроризму? Как показывают недавние события, тамошние политики ищут обходные пути. Вот видеоотчет на официальной странице Ангелы Меркель с хэштегом «Канцлерин ин Кыргызстан». Визит во многом этот был сенсационным, потому что вот на уровне канцлера в Кыргызстан раньше никто не приезжал. Политолог Игорь Шестаков рассказывает, как фрау Меркель около суток провела в столице Кыргызстана Бишкеке. Почему эта небольшая среднеазиатская страна вдруг удостоилась внимания генерального канцлера Германии? Одна из версий, которая такая была ключевая а по поводу визита Ангелы Меркель, это а, переговоры с руководством Кыргызстана о приеме а, беженцев, которые, кстати, во многом появились благодаря, вот, скажем так, достаточно агрессивной политике по свержению режимов на Ближнем Востоке той же Германии. Ловко? По сути, Германия и Европа решили переложить свои проблемы с мигрантами на маленький Кыргызстан. Но это только часть плана. По мнению нашего эксперта, влиятельные европейские гости не прочь создать в Средней Азии новую горячую точку. Вместе с беженцами в Кыргызстан прибыли не просто так сказать, люди, которые бежали от войны, но и те, кто эту войну устраивал. Все я имею в виду боевики, возможно, боевики вот, экстремистских организаций, включая ИГИЛ. Как известно, Центральная Азия граничит с Россией. Кыргызстан – наш партнер, член Евразийского экономического союза и организации договора о коллективной безопасности. У нас общая граница, и она открыта. Любые проблемы этой страны неизбежно коснутся и нас – если фрау Меркель удастся отправить в Среднюю Азию беженцев, вместе с ними могут просочиться боевики, запрещенные в России ИГИЛ. И в результате террористы окажутся и на нашей территории. Одновременно наши партнеры работают над созданием напряженности у западных границ Российской Федерации. В феврале этого года в Латвию начали прибывать американские танки. Важная деталь – танки – это наступательное оружие. Возникает вопрос – зачем они там? Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йен Солтенберг торжественно сообщил, что уже в июне этого года в Прибалтике будут расквартированы сразу четыре новых батальона. А реально в Латвии размещаются новые и новые контингенты сил НАТО, размещают военную технику тяжелую, которая может служить для того, чтобы нанести превентивный удар по России. И при этом Запад продолжает называть политику России опасной и агрессивной. Не для того ли, чтобы отвлечь внимание от собственных планов совершить агрессию? Итак, посмотрим еще раз на карту России. Потенциально опасные точки по всему периметру нашей страны. Средняя Азия, Ближний Восток и Черноморско-Каспийский регион, Юго-Запад России, Балтика. Повсюду могут вспыхнуть кровопролитные конфликты. Но главная ядерная угроза для всего мира сегодня сосредоточена в Северной Корее. Новые вирусы, техногенные катастрофы и военные конфликты. И это далеко не все угрозы 2017-го. Совсем скоро. Первая тройка списка самых страшных катастроф. Землетрясения и вулканы. Опасность от извержения этих вулканов на порядке, выше. Солнечная активность, которая сведет людей с ума. И новый виток мирового экономического кризиса. Нынешний кризис – это кризис до конца капитализма, как в модели развития. Все о самых серьезных катастрофах ближайшего времени. Только в засекреченных списках. Третье место в топ-листе самых страшных угроз этого года природные катаклизмы. В 2017-м планета затрещит башвам. Землю трясет. Топит. Засыпает пеплом. Ученые констатируют, никогда человечество еще не было настолько близко к концу света. Такого количества природных катаклизмов мир не претерпевал много лет. И это только начало года. Один из отелей на Соломоновых островах. Раннее утро. Еще не все постояльцы успели проснуться. Через мгновение земля заходила ходуном. Сила землетрясения превысила 7 баллов по шкале Рихтера. Стихия бушевала 3 дня, без остановки. А это Филиппины, недели ранее. Землетрясение унесло жизни 156 человек. Еще 22 числятся пропавшими без вести. Подземные толчки разрушили более 600 зданий. Это самое страшное землетрясение на островах за последние 23 года. Калифорния. Италия. Таиланд. Далеко не полный список стран, где стихия натворила бед всего за полтора месяца 2017 года. Сейсмологи предупреждают – это только начало. «Пристигните ремни». В 2017 году природная стихия ударит по Японии. И ученые, и прорицатели сулят этой стране землетрясения, цунами, извержения вулканов и аварии на атомных станциях. Япония, она находится в большой опасности. Там достаточно велика вероятность повторения этого мега мегаземлетрясения но который уже произойдет вместе, в другом месте. Не в том месте, где было раньше, а в другом месте. Это место близко к Токио. Выдержат ли острова? Кто выживет, а кто обречен на верную смерть? 11 марта 2011 года мощное землетрясение произошло у восточного побережья острова Хонсю. Сила толчков превысила 9 баллов погибли 18 с половиной тысяч человек. Та природная катастрофа стала пятой по силе в истории человечества. Сейсмологи предупреждают – самое разрушительное землетрясение всех времен и народов нам еще только предстоит пережить в 2017-м. А вот если произойдет э, э, такая же волна, такого же типа ударит по Токио, гораздо более густо густонаселенному, это не долины, а это просто ну, целое побережье застроенное жилыми домами, промышленными объектами и прочее. Вот там они прогнозируют, что число жертв может увеличиться до 300 тысяч. Каково это жить и знать, что завтра может не наступить? В постоянном ожидании катастрофы должно быть спокойствие и выдержка у потомков самураев в крови. У них, с одной стороны, в культуре очень принято, они очень сдержанные люди. И э, я думаю, что они отчасти смиряются. Их очень много, и они подавляют часть своих негативных эмоций, или у них есть какие-то выходы, которые я не знаю, где они эти негативные эмоции свои выносят, да, и где они с ними могут работать. Но их так много на таком маленьком и такой нестабильной почве, что если еще сами люди будут нестабильны, то Япония гораздо быстрее уйдет под воду. Масаки Камура – известный сейсмолог и профессор университета Рюкю. Известен точными прогнозами. Великое восточное японское землетрясение 2011 -го года он предсказал еще в 2007 -м. Но тогда члены Тихоокеанской научной ассоциации по непонятным причинам отказались воспринимать его заявление всерьез. Сегодня Кимура предупреждает. Землетрясение 2017 года разбудит вулканы и спровоцирует цунами. Разрушения будут такими мощными, что не оставят камня на камне. Прямо сейчас нужно эвакуировать около миллиона человек. На этот раз сейсмологам солидарные специалисты Токийского научно-исследовательского университета землетрясений. Они считают, острова исчезнут с лица Земли. Ученые настойчиво предлагают своему правительству начать переговоры с другими странами о предоставлении японцам территорий. Например, с Китаем, где построены и законсервированы десятки пустых городов. Но если японские острова все же выстоят, что будет с их жителями? И не рванет ли еще одна атомная электростанция? Когда строились эти электростанции, они не предполагали, что может в Японии возникнуть такое сильное землетрясение. Ошибка конструкторов дорого обошлась японцам. После утечки радиоактивного топлива с АЭС Фукусима погибли более 16 тысяч человек. Это быстрое влияние на клетки крови, на костный мозг в, в результате э могут быть э человек умирает от э э пластической анемии. Лучевой, а пластической анемии, Когда, собственно, нету клеток крови. Ни белых, ни красных, никаких. Но в опасности не только Япония. Цунами может добраться и до наших берегов. Ведь сейсмическая активность в Японии провоцирует подземные толчки на российском Дальнем Востоке. Во время великого восточно-японского землетрясения МЧС России экстренно эвакуировала 11 тысяч жителей Сахалина и Курил. Эти регионы, а также Камчатка и Приморье, вновь могут оказаться под ударом. Смотрите далее в «Засекреченных списках». Каким регионам России природа может преподнести неприятный сюрприз? Эти все равно повышенная опасность. Мы расскажем обо всем, чего нужно бояться и к чему нужно быть готовыми. Что будет с долларом и с нами? Это ударит по всем. Смотрите самый важный прогноз в засекреченных списках. Эксперты в области климатических изменений на планете предупреждают. В этом году мир может лишиться Италии. Недавно эти кадры облетели земной шар. Огромная лавина накрывает отель в горном регионе Абруцо. Из 40 постояльцев 29 заживо погребены под снегом. В этом году за одни сутки Италию поразили сразу три серии подземных толчков. И это только начало. Как мне представляется, что вот эта вот серия землетрясений умеренной силы, она может продолжиться для, для Апеннинского полуострова в этих горах. Ученые объясняют, дело в движении литосферных плит. Италия расположена на Адриатической микроплите. Сейчас она начала стремительное движение в направлении Евразийской – а что еще опаснее, она при этом поворачивается по часовой стрелке и создает в земной коре сильнейшее напряжение. Это медленное движение и провоцирует толчки. Верхняя часть гребня более жесткая, и если она подвергается воздействию, то ломается. Тогда и происходит землетрясение. Итальянец Даниэль живет в России уже несколько лет. В 2009 он пережил землетрясение и похоронил близких. С тех пор Даниэль боится возвращаться в родной город. Это биле 336-330. Типа, когда первый толчок. И ничего, от взрыва, как типа, я проснулся от, как от кошмара. За страха внутри. Вот так. И первый я просто не мог двигаться один пальчик от страха. Я понял, что кошмар продолжал. Выбежав на улицу, Даниэль увидел толпу. Хаос, слезы, страх и беспомощность. И там ты, ты смотришь... А... Катастрофа – это просто, смотреть люди, которые... Они не знают, что делают, они ждут. Много толч... толчки продолжали. И ты, как ты ждешь сам смертельный а, толчок, который будет на тебя. Мужчина с ужасом вспоминает, как на его глазах погибали близкие. Много, много людей умерли, много, есть много друзей от Тёша и, и дядя, которые умер. да, близкие, очень много. Жить в постоянном страхе Даниэль не смог, перебрался в Россию. Но и здесь его мучают кошмарные сны, в которых он снова и снова видит природные бедствия. Италия подвержена рискам не только землетрясений. Большую опасность представляют вулканы. Существуют еще гидрологические риски, а также угроза схода лавин. Постоянные землетрясения приводят к пробуждению вулканов, а в Италии их 13. Самый опасный вулкан – это Везувий, прежде всего потому, что его тип извержения именно взрывной. И такой толчковый характер очень опасен для городов, которые расположены рядом, например, для Неаполя. Однако близ Неаполя на флигрейских полях есть еще одна бомба замедленного действия. Этот источник опасности находится под землей и называется «Плюмовый вулкан». Думовых вулканов они сильно отличаются, и опасность от извержения этих вулканов на порядке выше, чем от вулканов, ну вот скажем, которые расположены на разломах. Итальянские и французские ученые встревожены. Давление газов под флергейскими полями достигло критического уровня. Близость магмы к поверхности Земли вызывает постоянные колебания, а это значит, подземный супервулкан может начать извергаться. Последствия могут быть необратимыми. Последнее извержение на флигрейских полях произошло 29 сентября 1538 года. После трех тысяч лет относительного спокойствия вулканировал побочный кратер. Извержение длилось 8 дней и оставило о себе память. Целую гору из выброшенного шлака, получившую название монте -Нува. Однако это самое безобидное из вероятных последствий. Ученые предполагают, если проснется основной кратер, начнется глобальная вулканическая зима. По мнению некоторых исследователей, от подобной когда-то вымерли неандертальцы. Вулканическая зима. Похолодание планетарного климата вследствие загрязнения атмосферы пеплом в процессе крупного извержения вулкана. Оно влечет за собой возникновение антипарникового эффекта. Если возникает взрыв супервулкана, то, соответственно, в результате парникового эффекта тоже происходит похолодание. Неужели миру грозит новый ледниковый период? Это кажется невероятным, ведь последние годы все только и говорят о глобальном потеплении. Но почему-то среднегодовая температура на планете уменьшается. Алтай. Ледник Машей. Еще в 30-х годах прошлого века Ученые установили здесь приборы. Техника прилежно фиксировала, с каждым годом льда на вершине становится все больше и больше. И вот в 2014 году ледник стал отступать. Впервые почти за вековую историю этих наблюдений. Такое происходит по всему миру. Но если движение льда обычно замечают только ученые, то не обратить внимание на такие капризы природы просто невозможно. Абруцо, Италия. Здешние животные никогда не видели снега. А теперь вот не знают, как преодолеть эти сугробы. И это тоже Италия. Вали Касталана. Совсем недавно здесь произошло землетрясение и неожиданно выпал снег. Это событие стало суровым испытанием для спасателей и коммунальщиков. Люди, привыкшие ходить зимой в легкой одежде, вдруг оказались по пояс в сугробах. И снова Италия. Толщина снежного покрова здесь впервые за всю историю страны достигла почти одного метра. Местные коровы привыкли каждый день щипать свежую траву на зеленых лугах. Теперь они не знают, как добраться домой. Настоящее бедствие для бедных животных и их хозяев. А так в этом году выглядят греческие пляжи. На песке лежит снег, а температура опускалась, вы не поверите, до минус 22 градусов по Цельсию. Снег валит в Стамбуле. Турки из-за такой погоды вообще объявили чрезвычайную ситуацию. Пришлось закрыть школы и больницы. И такие сюрпризы происходят в разных точках планеты. Это Африка, Тунис. 4 января текущего года. Апельсины падают на снег. Такого здесь еще не было. Снег падает даже на экваторе. С сюжетов о снежных осадках начинаются все выпуски новостей на Филиппинах. Еще недавно туристы с южных островов летали далеко на север, чтобы увидеть снег. Теперь же настоящие сугробы парализовали дорожное движение в столице государства Маниле. Эксперты уверены, всего через десяток лет из-за похолодания в Европе наполовину сократятся урожаи. И уже сейчас морозы стали головной болью фермеров в Старом Свете. Гольфстрим будет останавливаться на несколько сот километров раньше, чем он это делает сегодня. И та теплая погода, которая сегодня есть в Европе, такой погоды больше не будет, станет намного холоднее. На днях ученые зафиксировали рождение самого большого айсберга в Антарктиде. Малыш еще не появился на свет, но уже тщательно обмерен со всех сторон. 200 метров в высоту над морем, 1000 метров в глубину под воду, 20 километров в ширину и 160 в длину. Этот айсберг в 2 миллиона раз больше того, что погубил «Титаник». Это ли не свидетельство глобального потепления? На протяжении предыдущего десятилетия синоптики фиксировали тепловые рекорды. Аномальные температуры в самых неожиданных местах. Вы не поверите, но в ноябре минувшего года температура воздуха в Арктике поднялась до 0 градусов. Астрофизик Александр Бутов говорит, что Земля подчинена цикличности. Глобальное потепление неминуемо сменяется ледниковым периодом пролив Пасфор и Деродонелл. Мы привыкли, что это субтропическая зона, с пальмами, пляжами, курортами. Но эти территории замерзали. То есть Черное море было гарантировано подо льдом. И, соответственно, эти периоды сейчас приближаются. То есть приближается наступление ледникового периода. А на другом конце планеты, в Чили, жара внезапно обрушилась на прохладные горные склоны в середине декабря. Небывалая жара вызвала множество лесных пожаров. В ее первые дни погибли 11 человек. Огонь вплотную подбирается к городам, грозя поглотить их полностью. На помощь чилийцам пришли российские спасатели. Нашим летчикам нет равных в борьбе с лесными пожарами. Чилийцы спасены. Но опасное лето там еще не закончилось. В Саудовской Аравии не привыкать к жаре. Но даже закаленные аравийцы не выдержали небывалой засухи. Сам король призвал своих подданных неустанно молиться о нес послании дождя. Жаркое лето в 2017 году ожидается и в России. Все, наверное, понимают, что это означает. Неминуемые лесные пожары, гибель урожая от засухи, возможен даже дефицит питьевой воды. Каким регионам придется тяжелее остальных? Традиционно опасно у нас Сибирь, Дальний Восток, традиционно опасно, в общем-то. И вот э, Амурская область, Республика Саха-Якутия, Иркутская область, Забайкальский край, вот эти все районы повышенной опасности. Впрочем, Россию ожидают немалые, но привычные трудности. А вот в США назревает катаклизм из ряда апокалиптических. Развивается он по итальянскому сценарию, но масштаб несоизмерим. Грядущая катастрофа может стать самой страшной за всю историю человечества. Если будет взрыв супервулкана, то последствия могут быть самые непредвиденные. То есть это практически сопоставимо с ядерной войной. Американские власти настойчиво пытаются засекретить всю информацию о грозящей катастрофе. Но шило в мешке не утаишь. Хочу показать вам трещину, которая представляет необычайный интерес. Таких трещин в этих местах, да и во многих других, никто никогда не видел. Трещина длиной полкилометра и почти метр шириной появилась в 200 километрах от Йеллоустонского национального парка. По официальной версии, это последствия проливных дождей. Ученые готовы с этим поспорить. Дело в том, что поводом для того, чтобы эта трещина раскрылась, могла быть, мог быть приход капсулы, плюмовой капсулы, которая двигается с больших глубин, под плюмового канала, и вот она наконец подошла к поверхности. Напомним, плюмовая капсула это раскаленная лава, которая стремится вырваться наружу. И когда она таких циклопических размеров смертельному риску подвергается все человечество. Если Йеллоустонский вулкан начнет извергаться, в зону риска попадет все северное полушарие. А это самые крупные страны мира: Россия, Индия, Китай. Черное облако вулканической пыли надолго скроет Солнце. В случае катастрофы мир ждет голод, болезни, неизбежная гибель миллиардов людей. Судя по всему, шансы на выживание останутся лишь у тех стран, кто располагает внушительными стратегическими резервами. Россия в их числе. Вероятно, мы сумеем справиться даже с последствиями извержения супервулкана. Но означает ли это, что нам не грозят другие катастрофы и катаклизмы? Далее в засекреченных списках. Как американские банкиры обманули весь мир? Они могут ничего не делать. Спустился в подвал, там стоит станок. И напечатай сколько хочешь. И что будет с курсом доллара? К Земле направляется астероид. Почему ученые всего мира вычисляют траекторию его полета? Если астероид падает в Антарктиду, значит, он свободно пробивает лед, и с нами пройдет по всем прибрежным районам этого состави десятки метров. На этот раз все серьезно. Какая страна окажется в эпицентре космической катастрофы? Второе место в засекреченных списках – экономическое потрясение, которое коснется каждого, кто тратит деньги. А это большая часть жителей нашей планеты. Форт Нокс, штат Кентукки. Каждый американский школьник знает – здесь находится федеральное хранилище золотого запаса страны. Согласно публичным данным, в Fortinox хранятся более 4000 тысяч тонн драгоценного металла. Он принадлежит Китаю, Германии и десяткам других богатых стран. Однако многие эксперты уверены, большей части слитков здесь уже нет. Дело в том, что Федеральная резервная система США принадлежит не государству, а частным банкам. Попасть сюда не просто даже высокопоставленным ревизором из Вашингтона. Эксперты не исключают, что банкиры спустили драгоценный металл на поддержку собственного бизнеса еще в 2008 в разгар ипотечного кризиса. В 2010 году китайские бизнесмены купили в американских банках золотые слитки. При проверке выяснилось, что это подделка. Однако скандал быстро замяли, ведь каждая такая история бьет по стабильности главного американского достояния — доллару. А значит, по экономике большинства стран. Доллар продолжает оставаться мировыми деньгами. Это большое преимущество для Америки. Надо признать, что одновременно это преимущество для всей мировой экономики. Сегодня мир в затяжном экономическом кризисе. И на пороге финансовой катастрофы, которой еще не знала история. Соединенные Штаты залезли в огромные долги. Белый дом судорожно пытается их сократить, но пока безуспешно. Фактически политика Трампа говорит следующее, ни на кого уже не хватит, даже на Мексику. Все, ребята, вот только мы, да, вот мы сейчас спасем свою экономику, а дальше будем разбираться. Получается, что новая американская администрация признает, деньги закончились, печатный станок пора остановить. Но согласятся ли американские элиты урезать свои аппетиты? И удастся ли предотвратить экономическую бурю глобального масштаба? Счетчик, установленный на Тайм-сквер в Нью-Йорке, показывает 14-значную цифру. Почти 20 триллионов долларов. Это объем государственного долга США. Каждую минуту она увеличивается на 2,5 миллиона. Сумма астрономическая. Самое удивительное, штаты продолжают считаться первой экономикой мира. И, похоже, мы все помогаем им в этом. И чаще всего себе во вред. Доллар – это, ну, как бы сказать, финансовый метр, что ли. Вот. Ведь в любой стране все понимают, что это метр можно измерять. И поэтому доллар – это очень важная вещь. И просто без, без него не обойтись. МЫ Это как воздух, мы привыкли к этому. Эксперт засекреченных списков, экономист Руслан Гринберг, с грустью констатирует, сегодня весь мир сидит на долларовой игле. И финансовая зависимость для мировой экономики оказалась столь же разрушительной, как героиновая для миллионов наркоманов. Конкуренция сумасшедшая, острая. Продать или умереть. Но ну и вот вы этим занимаетесь. поте лица, используя там разные способы конкуренции, честными, нечестными. Вы все это делаете для того, чтобы эти дурацкие долларов заработать. А что американцы? Они могут ничего не делать. Спустился в подвал, там стоит тонок. И напечатай их сколько хочешь. И это, конечно, вызывает в мужчин. А ведь были попытки покончить с этой зависимостью. В конце 90-х Муаммар Каддафи предложил создать для расчетов за нефть золотой динар. Позднее Саддам Хусейн хотел переходить на евро. Но судьба обоих известна. <связано> Один из крупнейших в мире банков, Deutsche Bank, американский суд оштрафовал на 14 миллиардов за то, что тот начал потихоньку избавляться от долговых бумаг США. Это стало своеобразным предупреждением для тех, кто захочет подорвать позиции доллара. Понятно, что Америка не любит, когда против них что-нибудь там делают. Конечно, это неправильно, нужно какую-то мировую валюту, но пока не просматривается, пока нечем заменить доллар в качестве мировой валюты. Александр Владимирович, я могу заплатить за следующий месяц. Ой, То есть... только не надо мне эту макулатуру. Нет, не нужно. Эта любительская короткометражка о докторе, который не может вписаться в новые экономические условия и о деньгах, на которые ничего нельзя купить, сразу набрала полмиллиона просмотров в сети. Где ты собираешься деньгами расплачиваться, а? Указ президента в Ютьюбе смотрел? Страна переходит на просмотры. Авторы снимали всего лишь пародию на повальную селфиманию и лайкозависимость. Но невольно оказались провидцами. Мусорные баки для денег пока не стоят на улицах больших городов. Однако места, где бумажные купюры обесценены до предела, уже существуют. Посмотрите, что сегодня происходит в Венесуэле. Самые богатые в мире запасы нефти не спасли эту страну от жесточайшего экономического и политического кризиса. Снижение цен на черное золото и сильная зависимость бюджета от экспортной выручки поставили Венесуэлу на грань катастрофы. В стране начался голод и дефицит товаров первой необходимости. Прямо как в СССР перед развалом. АМВФ пугает. Уровень инфляции в 2017-м здесь будет достигать 1640%. Что мне сделал доллар? Во-первых, не только мне, а всему миру. Итальянская журналистка Маринелла Кареджа никогда не брала в руки доллар. По идейным соображениям. Мировая пресса активно заговорила о ней год назад, после того, как в сети появились вот эти кадры. Это произошло во время визита Джона Керри, теперь уже бывшего госсекретаря США в Рим. На прощальной пресс-конференции Маринелли не позволили задать ему вопрос. Она была к этому готова и сказала, что думает письменно и устно. Это вы создали ИГИЛ. Сеньора Кареджа не только журналист, она член нескольких организаций по борьбе за мир. По ее словам, штаты развязывают войны с единственной целью – поддержать свою валюту и получить сверхприбыль. Именно поэтому она решила раз и навсегда бойкотировать американский доллар. Я была в Москве. В одном из супермаркетов увидела сирийские апельсины. Подумала, надо же, Россия еще и так пытается поддержать Сирию, наполовину разрушенную за пять лет войны. Но следом пришла мысль, обе эти страны находятся под санкциями. Но если доллар является единственной монетой для межнационального обмена, то Россия, и это самый настоящий парадокс, помогая Сирии и покупая у нее что-то, должна платить в американских долларах, то есть помогать тому, кто начал и поддерживает эту войну. Смотрите далее в засекреченных списках. Какая держава может лишить американскую валюту мирового господства? Они могли лететь за час. И, наконец, первое место засекреченных списков. Главная смертоносная угроза 2017. Не пропустите! Парадокс. Но США, крупнейший должник на планете, по-прежнему остаются первой экономикой мира. Впрочем, ситуация в любой момент может измениться. Китайцы и японцы, если бы они дружили друг с другом, и захотели бы обрушить доллар, они бы это могли сделать за час. Потому что у них вместе взятых, наверное, 6 триллионов где долларов, могли бы они сбросить их, и доллар превратился в их труху. Относительно доллара неутешительные прогнозы звучат из самой Америки. От человека, который 9 лет назад был единственным, кто предвидел ипотечный кризис и все, что за ним последовало. Майкл Ломбарди. Кризис 8-9 никто не предсказал, только Майкл Ломбарди. И он сейчас говорит о том, что 2017 год был вот таким же годом. А поскольку у нас глобальный мир, взаимосвязанный, значит, это ударит по всем, в том числе и по России. Конкретно России аналитики не предрекают в этом году экономических потрясений. Мировой финансовый кризис влияет на все страны без исключения. Поэтому главный совет экономистов – не совершать резких движений и не пытаться спекулировать на курсе доллара, если вы не профессиональный брокер. Сегодня засекреченные списки раскрыли самые важные прогнозы на 2017 год. Вы узнали, в каких странах может вспыхнуть война – в каких уголках планеты и регионах России опасно жить? Какими авиакомпаниями лучше не летать? Но самый важный прогноз еще впереди. Знаете ли вы, что точная дата и время апокалипсиса названы? Апрель 2039 года. Пятница. 13-е. Астероид Апофис массой 50 миллионов тонн пересечет орбиту Луны и устремится к Земле. Если космическое тело достигнет Земли, его удар будет сопоставим со взрывом 65 тысяч атомных бомб. А что же астрономы говорят про 2017 Вы даже не представляете, насколько сейчас наша планета близка к катастрофе. Ученые предупреждают — Прямо сейчас к нашей планете летят сразу несколько космических объектов. Метеориты, астероиды, кометы. День и ночь астрономы, астрофизики и математики разных стран вычисляют траекторию их полета, а значит, возможность столкновения с Землей. Да, вероятность довольно высокая, что вот, вот ровно вот нас выбьет, как бильярдный шарик, и это тело там займет позицию Земли, а мы улетим дальше по его траектории, а это тело останется вместо нас вращаться вокруг нашего Солнца. Есть и такие варианты. Ну, опять, кому суждено сгореть, тот не утонет. Вы даже не догадываетесь, что ежедневно на Землю попадает 60 тысяч тонн космической пыли. Таковы результаты исследования ученых Иллинойского университета космонавтики Эмбри Ридла. Более того, каждую секунду в нашу атмосферу прорывается метеорит или астероид. Астероидная угроза, она действительно реально существует. И она существует и будет существовать до тех пор, пока мы не, скажем, зафиксируем все астероиды, ну, скажем, диаметром больше 30 метров. Вот. А это требуется достаточно много лет, Это а десятилетия потребуется. Французский горнолыжный курорт. Дружеский матч по регби. Зрители были так увлечены игрой, что не обратили внимания на яркий падающий объект. Шотландия. Видеорегистратор автомобиля, который поздно ночью ехал по неосвещенной трассе, зафиксировал яркую вспышку света. На следующий день все газеты сообщили о падении метеорита. Таиланд. Час-пик. Плотный поток машин. Астероид озарил небо, и сгорел, не коснувшись земли. Но ни водители, ни пешеходы не обратили на метеорит никакого внимания. Их спокойствию можно только позавидовать. США. Метеоритный дождь во Флориде до смерти перепугал жителей вот этого дома. Они даже позвонили в службу спасения, чтобы предупредить о вторжении на землю инопланетян. А в Висконсине метеорит буквально на днях пронесся над городом и взорвался в слоях атмосферы. Падение наблюдали жители нескольких штатов и Канады. А эти кадры, сделанные в штате Мэн, отправлены в военно-морскую обсерваторию Вашингтона. Ученые сделали вывод. Размер небесного тела был не менее 5 метров. Россия. Омск. Январь нынешнего года. Что это летит? Это была комета? Падение метеорита зафиксировал авторегистратор. Очевидцы отреагировали с оптимизмом. Падающая звезда, надо было в Ничего себе, Ты только Нет! Но это всего лишь разминка перед сокрушительным ударом по Земле. Астроном из Техасского университета Джудит Рис утверждает, 12 октября 2017 года 40-метровый астероид 2012 104 4 может столкнуться с Землей. В этот день от нашей планеты его будут отделять всего... 115 тысяч километров. Ничтожное расстояние в космических масштабах. Таковы приблизительные расчеты. Ученые следят за этим астероидом уже пять лет. Но точное расстояние до него пока не определено. Траектория полета и состав небесного тела также неизвестны. То, что ученые объявляют, что они не могут посчитать точно траекторию ТС-4, это правда. Посчитать ее сейчас невозможно никто не может сказать попадет он в землю или пройдет мимо. Он может пройти близко, он может задеть, он может попасть, он может вплоткнуться прямо вот в центр. это все очень разные события приводящие к очень разному уровню катастроф. Ясно одно при столкновении с землей сила взрыва составит 100 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Такой мощностью обладают самые тяжелые ядерные боеголовки. Все километровые астероиды или кометы, о которых мы говорили, вот, они превышают по мощности весь ядерный потенциал. У нас примерно по 2000 боеголовок в США и в России. Вот это значительно больше будет, чем эти боеголовки одно одновременно. Если астероид упадет на Землю, сводки новостей сложно будет отличить от кадров из фильмов «Катастроф». Подобный взрыв наша планета пережила больше века назад. Тунгусский метеорит упал в Сибирской тайге. Мощность взрыва составила 50 мегатонн. Площадь поражения – 2000 квадратных километров. Для сравнения, это площадь современной Москвы. Далее в засекреченных списках. Солнечная активность. Как она сводит людей с ума? И главная угроза этого года. Для кого осень 2017-го будет последней? Это может вызвать огромную вулканическую активность. В октябре этого года Земля может столкнуться с астероидом. Масштаб катастрофы сопоставим с последствиями падения Тунгусского метеорита. Десятки лет ученые пытаются разгадать его тайну. Ведь если небесное тело такого размера взорвалось в тайге, то где-то же должны быть его обломки. До конца феномен не изучен до сих пор. По одной из версий, Тунгусский метеорит никогда не существовал. Но что же тогда произошло? Как объяснить ярчайшее свечение, зафиксированное очевидцами? Версий много от инопланетного вторжения до запрещенных научных опытов. Знаменитый физик, суперфизик 20 века Никола Тесла осуществлял свои эксперименты с энергией и э, произвел взрыв, направленный на территорию Сибири со своей знаменитой башней в окрестности Нью-Йорка. Деятельность легендарного физика засекречена по сей день. По силам ли было ему на заре 20 века организовать такой катаклизм? Скептики сомневаются. Адепты ученого верят в его могущество. Однако вот это событие уж точно не спишешь на научные эксперименты. Утро 15 февраля 2013 года. Челябинская область. Метеорит на скорости 2000 километров в час летит на город. Всего 32,5 секунды полета, затем мощнейший взрыв. Тогда от метеорита пострадали больше полутора тысяч человек. Больше ста попали в больницы с травмами, двое в реанимацию. Самый большой облом от Челябинского метеорита угодил в озеро Чебаркуль. А если бы он упал на жилые кварталы, последствия оказались бы катастрофичными. Диаметр уральского метеорита всего 20 метров. Летящий из космоса астероид ТС-4 в два раза крупнее а, следовательно, его разрушительная мощь как минимум в 10 раз больше Челябинского. 12 октября 2017 года. Запомните это число. У вас будет возможность лично проверить этот пугающий прогноз. Максим Назаренко объясняет, небесное тело летит к Земле, как пуля. Наша планета движется по орбите и вращается вокруг своей оси. И эта астрономическая дуэль напоминает игру в русскую рулетку — а ведь от того, куда именно врежется астероид, зависит судьба человечества. А если он попадет вот между плит, вот ровно, вот сюда вот между плит, попадет в шов, то это может вызвать огромную вулканическую активность. Какова модель возможной катастрофы? После удара метеорита происходит искусственный сдвиг литосферных плит. Буйство стихии вряд ли опишет даже самый смелый фантаст. Наводнение, землетрясение, извержение вулканов — и изменения карты мира. В если астероид падает в Антарктиду, значит он свободно пробивает лед и происходит мощное изменение уровня воды, и, соответственно, появляется ценами. Ценами пройдет по всем прибрежным районам, это высота десятки метров. Тревожит это то, что в 2017 году астероид ТС-4 не единственная угроза с простора Вселенной. Со стороны звезды «Эхо дракона» к Земле летит малоизученная комета. Вероятность столкновения — 1 к 30, и это крайне высокий показатель. Астероид размером несколько километров, значит, километр больше при падении на такие острова, как японские, приведут к полному уничтожению. Скорее всего, они просто погрузятся на одном Комета диаметром 200 метров способна превратить в руины десятки тысяч квадратных километров земной поверхности. Это значит, что страна, в которую комета попадет, будет стерта с лица Земли. Погибнут миллионы людей. То есть случайность все равно, к сожалению, на сегодняшний момент остается. Но самое главное, чтобы так не вынырнул крупный метеорит. Потому что он может быть, условно говоря, закрыт Солнцем, закрыт планетами в какой-то период времени. Да, конечно, метеорит – это своя траектория, но все равно эта вероятность сохраняется. Эти снимки сделаны со спутника НАСА. Человечество впервые увидело Солнце так близко. Видите, из его коры один за другим вырываются два огненных протуберанца. Американские астрономы зафиксировали сильнейшую солнечную вспышку. А вот что происходило в тот день на Земле. Штат Висконсин, США. В центре города около местного колледжа собрались подростки. Сначала спор, потом массовая драка. Тинейджеры яростно колотят друг друга всем, что попадает под руку. Даже полицейские не могут остановить побоище. Сидней. Эти люди пришли на соревнования по спортивным единоборствам. С чего началась эта потасовка, никто из них потом не вспомнит. Киев. Футбольные фанаты посмотрели матч и крушат витрины магазинов. Вы не поверите, но специалисты, изучающие солнечную активность, уверены, вспышки на Солнце имеют прямое отношение к необъяснимой агрессии на Земле. И ближайший мощный солнечный шторм нам обещают в 2017-м, несмотря на то, что после предыдущего не прошло и года. Ученые надеялись, что Солнце оставит Землю в покое на несколько лет. Но осветило словно объявило человечеству войну. В ближайшие месяцы оно будет бомбардировать планету мощными выбросами коронарной массы. И по сравнению с этим, самая сильная солнечная буря, которую до сих пор переживало человечество, покажется легким освежающим бризом. От такого удара современная цивилизация может и не оправиться. Шторм сметет все искусственные спутники. Навигационные, коммуникационные, научные... Электрические сети по всей Земле перестанут функционировать. Сгорят абсолютно все накопители энергии. Рухнут электронные сервисы. Планета погрузится во мрак. Все это кажется чрезмерно мрачной фантазией ненавистника прогресса. Но, увы, геомагнитная буря в марте 1989 года привела к полярному сиянию в Мексике. И это было единственным приятным последствием катаклизма. Американская система движения за космическим пространством, военная, называется «Нарад», вот, она потеряла одновременно 1200 спутников, за которыми наблюдала. Вот. И потом они очень долго восстанавливали. Произошли масштабные сбои в радиосвязи по всему миру, а энергосети США и Канады в одночасье перестали функционировать. Без электричества остались 6 миллионов человек почти на сутки. Это приводит к тому, что меняются условия прохождения радиоволн и дают большую погрешность. Представьте, в тумане на веносе садится самолет, а погрешность 20 метров. Экономисты уже подсчитывают, насколько разорительным окажется надвигающийся солнечный шторм. Прогнозы неутешительные. Ущерб для мировой экономики составит от 140 до 613 миллиардов долларов. Смотрите в засекреченных списках. Прогнозы астрофизиков и древних предсказателей совпали. Какая планета несет в себе угрозу для земного шара? Какая страна будет стерта с лица Земли? Доктор Итан Трубридж – один из героев нашего времени. Бывший сотрудник геологической службы США осмелился пойти наперекор указаниям всесильных американских спецслужб. Этот известный климатолог не испугался рискнуть научной карьерой и репутацией. И все во имя единственной цели – предупредить человечество о страшной опасности. Таинственная планета Нибиру стремительно приближается к Солнечной системе. Ее вторжение можно сравнить с бильярдным битком, летящим в самый центр пирамиды. Только вместо шаров — Венера, Меркурий и Марс. В 2017 году космическая страница вплотную подойдет к Земле. Самый страшный прогноз — это цунами, которая перейдет полностью вот с одной стороны и перекрестнет на другую сторону одного из японских островов. Ну, это совсем страшно. Это вот, значит, наш остров смыло. Вот совсем смыло. Апокалиптический прогноз, не так ли? Но насколько он реалистичен? С древнейших времен пророчества связывают появление Нибиру и конец всего сущего на Земле. По поводу приближения планеты Нибиру, в ассирийской мифологии, шумерской, да, соответственно, ассирийской, есть загадочная планета Нибиру, которая появляется на небосклоне э, примерно раз в 3600 лет. Ну, известно, что ассирийцы имели очень развитую мифологию, они поклонялись Богу, неба Мардуку и... Э, они вычисляли эту планету и считали даже, что эта планета непосредственно связана с развитием цивилизации на Земле. Эта таинственная планета упоминается и в предсказаниях народа Мая. А ведь священные тексты древнего Вавилона американские индейцы изучить никак не могли. О планете-губительнице предупреждает Нострадамус, и даже Великая Ванга говорит об беде из космоса. Слишком много совпадений, чтобы считать их простой случайностью. Есть ли хоть малейшая надежда на спасение? Между прочим, не только фантастические герои, способны спасти Землю от роковой встречи с метеоритами и астероидами. Ведущие ученые разрабатывают эффективные способы изменения орбиты, угрожающих нам небесных тел. Один из таких — установка на поверхности астероида или метеорита нескольких мощных ракетных двигателей. Другой вариант — Отшвырнуть астероид лобовым ударом сверхтяжелого снаряда или взорвать его мощным ядерным зарядом. Скажем, воздействовать на этот метеорит при помощи космического зонда. На огромной скорости космический зонд врезается в метеорит, и метеорит меняет свою траекторию. Ученые ищут способы изменить орбиту огромных космических тел без помощи военных. К сожалению, ни один из существующих проектов не способен дать стопроцентной гарантии избавления планеты от смертной угрозы. То есть так, как в фильме «Пятый элемент», когда уже планета небольшая приблизилась к Земле, и ее там за несколько десятков или сотен километров сбили, так не получится при современной технологии. У нас нет таких возможностей, mm -hmm. чтобы он распался и полностью, скажем так, улетучился. Это нереально. совершенно. Какой же вывод следует из слов эксперта? На науку надейся, но держи порох сухим! Страны, которые лучше подготовились, или регионы, или какие-то они не поделятся с теми, кто будет умирать во время серьезных катастрофы. Звучит чудовищно, но факт остается фактом. Слишком часто сильные мира сего действуют по принципу «каждый сам за себя». Изменились ли нравы в лучшую сторону? Это покажет ближайшее будущее, если, конечно, хоть одна из предсказанных катастроф произойдет. Итак, 2017 не обещает быть легким. Об этом твердят политологи, экономисты, экологи и многие специалисты в самых разных областях, от вулканологии до гражданской авиации. Означает ли это, что всем нам следует приготовиться к худшему? Нет. Прогнозы не приговор, а шанс на спасение себя, близких, а то и всего человечества.